Ну что же, всем привет, дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Я продолжаю играть в Вормикс на ставочке Колизей. Продолжаю выполнять достижение кровожадный боец. Вот, почти полностью я уже выполнил его. Осталось немножко совсем. 39 раз выполнить, в принципе, и все. Даже может быть за один день это реально сделать, но я не тороплюсь никуда, потому что я уже почти все тут сделал. Обычных, кстати, боев не будет. Больше кто не знает, когда они будут, может быть они будут, вот. но это будет не скоро. Потому что игра в Вормикс сейчас э, в 2018 году уже почти не актуальна, вот. только если Бомбикс снимать, и то тоже там актив не такой большой сейчас, э, поэтому будем переходить плавненько на другие игры. Ну Вормикс будет, конечно же, будет на канале Вормикс, канал-то изначально был Вормиксу посвящен. Будет Вормикс, только видосики будут совсем другие по нему. Какие-нибудь более актуальные, так скажем. Ну, будем что-нибудь крафтить там. Такие вот видосики в другом формате. Обычных боев таких вот не будет. Скорее всего будут видосы другие, немножко в другом формате. <coughs> вот. А сегодня вышла апрельская обнова Вормикса. 24 апреля сегодня. Вот сегодня днем примерно она вышла. Я успел даже записи выложить в группу свою. Вот. Моя группа сейчас не очень тоже актуальная, потому что активов у меня очень мало. Поэтому давайте, ребят, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Давайте поддержим мою группу, потому что тут уже активов совсем уж нету. Ну, есть какой-то, но маленький. Здесь я коротко выложил обзор этой обновы. Коротко. А в этом видосе я также в конце видео уже Постараюсь даже сделать обзорчик, даже на видео уже сниму обзорчик. В конце этого видео, после боев, после вот этих на Колизее, я сниму обзорчик. Ну, в группе также я мини-обзор тут я выложил. То есть какие-то опросы провел, будете ли вы пользоваться таким оружием, калашом, допустим, будете ли вы каменником пользоваться и так далее. Все это можете проголосовать в группе моей, подписаться на нее, поставить лайки. но ну, а мы начинаем играть на Колизее. Вот моя команда, ребята, я поиграл уже немножко. Одно поражение, 4 победы. Неплохой пока что результат, но чтобы сделать 10 побед, надо постараться еще. Надо еще постараться. Значит, пришелец у меня тут, э, неплохое количество здоровья у него. Тоже кабанчик, атакер. Здесь у меня тоже полуатакер, боксерчик, тоже хп у него нормально. И зомбак, броник тоже нормально вот пришелец тоже тут тащит пойдем первый бой за сегодня посмотрим как у нас сегодня пойдет игра так качество поднимаю наверх все на высшем уровне так но ну я тут оказался внизу надо тратить игроку чтобы выйти нам попался 0 рейтинга Анна и Владимир. <свят> Офигеть, ну и имена, конечно, ставят они. Ну я тут предполагаю то, что это чувак одноклассников, короче, или Или из, короче, Facebook, или откуда там еще есть Такие имена обычно там ставят. Это тупо ВК ставит такие имена. А это понятно, что там из этих. Из mail.ru, одноклассников короче. Ну тут бой будет, я не знаю, быстрый, не быстрый. Зависит, конечно какие будут оружие упадать мне. Потому что тут я точно уже уверен, что я тут выиграю. Э -э, вот этот переход хода будет идти очень долго, скорее всего. Холдовской отвар. Ну блин, тут заземлитель попался. Я не знаю, стоит ли показывать этот бой. Я уже что-то последние видосы я снимаю до конца бои. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим, что ты делаешь. О боже, сам себя бьет. Красава, красава чё. Спасибо. Ходит у меня Кабан, атакер. Ну и конечно же я не знаю что делать, я просто беру и уроню при помощи гранаты его и встаю вот так к его дракону, чтобы его затравить потом. Надеюсь дракон сейчас не ходит. А, проблема в том, то, что переход хода меня очень бесит, скорее всего вас тоже он бесит. А мне вот не хочется обрезать ничего, мне просто лень монтировать. Это очень долго, понимаете, ребята? Бормикс очень трудно смонтировать нормально. Это такая игра, что либо ты снимаешь полный бой, либо ты его не снимаешь вообще. То есть обрезать не хочется вообще. Ну, монтировать лень просто. Да. Я ленивый человек, ребята, у меня времени не так много уже поверьте. Поэтому постараюсь больше говорить, все-таки буду снимать полностью тут Давай, давай, помоги мне, помоги, заурони его. Ух ты моя умница. Как же меня это радует. Давай ко мне встань, ко мне вставай! Куда ты уходишь? Ну пиздец. Взял, ушел. Ладно, атомку ставлю. Что-то я даже не вдупляю. Понимает он, как играть или нет вообще? Переход в воду, что такое? Ладно, беретку трачу, ухожу отсюда. Тут нам сидеть особо не надо. Ну давайте просто будем уронить. Хоть как-то, блин, не знаю. Пока что оружие не дает никаких хороших. Хоть как-то я буду уронить. Хотя бы этой гранатой. Она хоть какой-то урон наносит. Вот. Ищу что у меня есть. Стреляшка говняная. Химика. Ну, оружия особо нету, никаких у меня таких вот. Только такие, которыми особо ничего не сделаешь. Да. Кстати, в последней обнове, в материнской обнове, некоторые там оружия, ну, авиудары, огнемет, э, то, что связано с заморозкой, эти оружия теперь уже больше не зависят от атаки и брони. То есть они стабильно должны снимать хп без атаки и брони без учета. Не знаю, хорошо это или плохо, Вообще не знаю, мы это, об этом еще поговорим в конце обновы. А, ну все, нормально, Ой, в конце видео, в конце обновы. Пять побед, одно поражение. Поехали, это был первый бой, нам остались, он был быстрый этот бой, но нам нужно хороший бой снять, да и не какой бой будет на самом деле, хороший, нехороший, конечно, лучше хороший, чтобы было хоть, хоть какой-то интерес был в видео. Алексей Чернышов, 151 тысячи рейтинга. 149 тысяч рейтингового клана. Кланы сейчас вообще, ребята, скатились почти все. Завоеватели одни только там держатся на первом месте, вот они набивают и все. Остальные кланы все. Там отриф у завоевателей и второго места там очень большой отрыв, я вам скажу. Ну вот, снайперку беру, убью. Чтобы отсюда не выходить уже, решил так сделать. Посмотрим, посмотрим, как я это босс затащу. В принципе хорошая, более-менее, расстановка персонажей. Вот, у меня тут карбанчик стоит мой. Придется ему постараться, чтобы добраться ко мне. То есть, видите, наверху стоит, значит это хорошо. Но он тоже наверху стоит, но ему надо добраться ко мне еще. Поэтому у тут экономить надо будет ему жестко, чтобы уиграть меня. Вот. И ходит у меня сидоров сейчас, и что им делать, я без понятия. Я ничего не буду делать, потому что, блин, ну, надо отсюда выходить будет, а я не хочу отсюда уходить никуда. И меня затравил, да? Ну, понятно. Вот тут аптечка лежит, сейчас берешь кировку и забираешь ее, просто идешь. Так, аптечка есть. Ну, ходит у меня зомбак последний, сейчас ходит этот у меня максер. Сейчас я забираю аптечку, пойду. Дали кувалду, дали мне святую. Меня бесит то, что оружие переименовывают постоянно. Перерисовывают, это меня бесит. Непривычно вообще жестко пацаны. Уворот был, хорошо. Уворот зарешал. Так, значит. О, газовую, дам, сейчас пойду. Кстати, докторская сумка. Докторская сумка она больше теперь регенет. После этой обновы. Так. Забираю аптечку. Кидаю газовую. Газовая тут тоже зарешает. Газовая тоже у нас стала лучше. То есть она действует 5 ходов теперь, вообще четко. Вот видите, я уже даже по ходу самого боя рассказываю про обнову. Также можно будет обзор сократить, потому что из этого боя вы можете видеть, что улучшено, что ухудшено. В принципе ничего не ухудшено. Как-то знаете, вот как обнова такая нейтральная, какая, да? как бы не заходит она, но она и не портит ничего вроде бы. да. Она какая-то нейтральная. Мне кажется, бронеры будут тащить. Сейчас начнут тащить. Потому что очень много. А меня скинул просто в газ. А в мой же газ. Вот у меня переход есть. Да? Нет перехода. О, кстати, что-то газ не зауронил меня. Потому что у меня защита от, э, от тока есть. Это хорошо. Это очень хорошо. Вот фугаска. Мне очень нравится фугаска. Но мне не нравится, что переименовали ее. Котейновая хищник называется, мне она очень не нравится, ну название, а сама фугаска мне нравится, я могу встать под вынос его сейчас, давайте испытаем фугасочку, ну блин, тут вставать не хочется, мне вообще, успею, давай, ну конечно я немножко не успел уйти хотя бы, я должен был уйти успеть, Ну, но... кстати у него носорог, Сейчас я буду выносить как-то его. Блин, надеюсь, он не прикроется. У меня балка есть. У меня балка есть, я могу прикрыть своего э, за бачка. Я покрою за бачка своего, чтобы я не вынес э, в мою же дырочку. Потому что будет плохо, если он вынесет. У меня есть бункеролом. Бункеролом тут никак. Я думаю, что ты делаешь? Вот как плохо то, что у меня... Ага, если под выносы ставят тут. Но ну, ходит у меня сейчас этот персонаж, в принципе, я могу пойти туда вниз к нему, но я не хочу. Я прикрою этого зубочка своего, чтоб меня не выносил. Кстати, балка еще э, стала толще, ну, которая, последнее улучшение балки, она стала такой же, как и э, пред, предыдущее улучшение, да. Э, ну я не знаю, бункер дойдет, не дойдет, я хочу его скинуть под вынос все-таки. Да, дошел. И встаю к нему. А, прекрасно, все. Вот хороший бой. Хороший бой, ребята. Получается. Сейчас дальше посмотрим, что будет происходить. Фух, так. Как мне вынести? Я могу при помощи святой гранаты. Попробовать вынести его. Но сейчас сходит этот персонаж, Сидоров, а потом у него ходит.. Я даже не уверен, ребята, что тут я же это сделаю. Надо будет прийти к нему. Ну, сейчас посмотрим, что мне дадут из оружия. Может мне дадут что-то прикольное. А, перчатка стоит, все. Я его не вынес. же, конечно, забросить его, пойти. <coughs> вот он что делает. Далее. Порт. Порт это хорошо. Я могу его... А, не, не могу уже ничего. Могу просто блок дать. Я отсюда уходить не хочу, я кидаю блок просто. вот повезло, что мне оружие не дают хороших. Дали бы ложку минку, я бы вынесу, Но это уже как говорится шара. А шара она в WarMix постоянно присутствует, особенно здесь именно, особенно на этой ставке. Поэтому ничего не будем говорить, просто играем и возмущаемся. У меня хорошее настроение, я не хочу возмещаться. Будем смотреть на WarMix по-другому как-то. Ну я, конечно же, как бы уже не такой фанат, как раньше у Если бы игра была такой же, как раньше, то я бы. Что ты делаешь? Блин, это плохо на самом деле. А, ну ко мне встает. Сейчас его затравят. Да. Это хоть что-то, это хоть что-то уже. И блокиратор дают уже другой. Ну, конечно же, я сейчас бы кинул блокиратор другой, но.. Блин, что мне делать? Что-то мне не нравится, пацаны. Вообще не нравится. Мне надо как-то что-то сделать. Ну, я затравлю, короче, пойду как бы вот так. Арбалет есть у меня. Так, вот так вот. И пока что я проигрываю. Пока что я проигрываю. Посмотрим, что будет дальше. Кувалда есть еще. На кувалду мне надо было тратить веревку еще одну. Или порт. Ему фугу дают, фуга, арбуз это хорошо, то что мы дали. Мне это вообще как бы не нравится, что мы дали фугу арбуз, он может меня затащить легко, если сейчас он правильно все воспользуется всем, то он может меня выиграть. И переход у него есть, сейчас он короче туда арбуз даст. Или что он делает. Вот там оставаться нельзя, вот где мне стоит э, забак надо выпить антиутопку. Выпиваю антиутопку, короче, и, и наверное, сейчас я возьму таксинчик еще. Так, таксинчик, таксинчик, так антиутопка, таксинчик, дальше что? Есть печать воскрешения у меня, если что, потом. Но блок кидать сейчас пока что этот стоит блок. Но могу кинуть блок, почему бы и нет, но зачем? Ладно, кину этот блок. Пускай тот пропадает, это хотя бы лучше будет работать. Тот пока что мне не нужен. Вот, этот, это очень плохо, пацаны. Придется мне отсюда как-то выходить будет, если он сейчас ним Сейчас по-любому меня вынесет, как-то, блин, я знаю, что на шару, там, все, что угодно, может... А, понятно все. Сейчас бы экстренный какой-то. Антиутопка, отлично! Отлично, пацаны. то есть, все очень даже круто. Только что вот с ним делать теперь? Так, ну конечно я... Давайте знаете что сделаем? Это что такое? Громовой молот, это что такое? Ну-ка, а мне это интересно очень. Давайте проп... попытаемся... Не, жестко пацаны, жестко. Это оружие короче выпадает в ящиках, как я понял за ключики <къем> за использование ключиков но сейчас она мне выпало тут прям на ставке и я его продемонстрировал только я не понял урон неплохой урон неплохой я нанес почти половину хп снял урон очень неплохой но мне я не понял принцип работы его как вы можете понять она разрушило тут что-то часть карты какую-то да? что очень даже неплохо значит оно карту рушит радиомашку дали Ставлю радиомачту вот сюда. И у меня есть э, э, ракетомет. Он тут затащит. Да, жестко он зауронил его. Два перса под антиутопкой. Ребята, ну конечно же я не спорю, я не спорю то, что мне повезло, что мне дали антиутопку. Если бы мне ее не дали, возможно, был бы другой исход боя. Но тут, как говорится уже, я говорил то, что шара, она Тут постоянно присутствует на этой ставке, поэтому побеждает тот, кто более шаровой, так скажем. Mm -hmm. Ну, конечно же, есть какой-то, должен быть хоть какой-то навык владения оружием, там, стиль, какой-то должен быть, но он не так сильно решает, как шара, он не так сильно решает. Поэтому вот так вот. Так, и что мы делаем? И что мы тут будем делать, пацаны? А, кстати, я проигрываю до сих пор. Я что-то не понял, что я проигрываю, пацаны. На 100 хп почти проигрываю. Я не знаю, выиграю, не выиграю. А, вот его нельзя жарить, пацаны, потому что, блядь, защита от огня у него, блядь, большая, нахуй. А У меня выбора особо нету, поэтому будем жарить. Тут какой-то урон нанесу. Хотя бы сравняю сейчас по хп. Вот, и блок у меня пропал. А, он, его сломал. Блок мой, да? Он сломал блок, чтобы заюзать, я понял. Он юзать будет у нас. Ну, пускай он юзает. Кстати, вот плохо то, что, блин, у него броник тут стоит. Наверху. Еще в крике, еще под токсином, он сейчас будет регениться им жестко. И может быть он даже выиграет бой из-за того, что у него этот перс наверху стоит и регенится. Вот. Мне вот этот перс вообще не, не нравится Крик И он еще жрет на всех Но я тоже жру как бы Ладно я ж... Про юс ничего не говорим Все жрут, все юзуют да. Про юс юз молчим просто Юс это как бы плохо конечно, но раз он в игре есть, значит будем использовать все его Давайте так А, ну он еще будет уронить Конечно меня может бьет даже, но Я выживаю, как можете заметить Ага на ложку дали. Блин, чтобы вынести его как-то. Я не знаю, чем. Но тут этот шокер не сработает, мне кажется. А если сработает, то я буду ваху, конечно, немножко, если он сработает. Ну, почти сработал, почти. Если бы там не было земли сверху, я бы, может, вынесу его. Сколько у него хп? Я не вижу хп его. Что за бред? Надо хп. Почему я хп не вижу его? Ну это бред, ребята, это лучше баг, пофиксите. Разработчики, если они смотрят сейчас, ну они меня не смотрят. Им пофигу на мои видосы, разработчики там точно уж они точно не будут смотреть это видео. Кстати у него была вот из-за этого, ребята, туп малый хп, я бы его на хп добил, нафига я топил его Кстати, вертолет дали, кстати, дали ранец, по-моему, да, или что-то. Да, только там за землю, да, аккуратненько, чтобы я отсюда вышел. Чтобы я не запорол ход на заземе еще. Чтобы я... Наверх полетел. Так, чтобы я ящик еще подобрал отсюда. Чтобы... Вот так вот. И... И пришелец он, кстати, тащит. Потому что... Если бы не пришелец, я бы, может быть, не успел бы. Так, мы выносим. Мы выносим этого защитника. Блин, я его не вынесу, что ли? Это что, шутка? да, я его не выношу, ну понятно пацаны, ну я и там даже его не упал вниз вообще даже, понятно все Но ложка есть, а ложка я добью его А что толку пацаны, целый ход трачу сейчас на него Вот целый ход трачу на него, на того персонажа блять, который блять который вы, блять не утопил Ну конченный верт, потому что верт испортили еще в далеком 2014 году его испортили и... И я не смог его утопить. Пиздец. На самом деле. О, дали блок. И толпу, что мне блок дали. А ну ложку, конечно, набивать бы но... Так. А ну, ложку берем. А я успею? Так, тихо. Если я буду так топить, сейчас я не успею. Нихуя. Я них... я могу даже сейчас не успеть. Да, я походу не успеваю, да? Пожалуйста, пожалуйста, братан. Давай, залетай. Ну, я успел. Это радует. Охранник мы должны сейчас убрать. Ну, убирайся. Там пиксели. Я не смог забраться туда. Атомка попадает. Скорее всего, да, попала. Атомка. Блин, этот перс. А, он наверху стоит. Я, я проиграю этот бой. Я чувствую, ребят, Прям чувствую, что проиграю бой. И считали еще раз. Еще раз молот дали. Может молот зарешает? В конце Надо бы молот использовать Так, и чё, и чё, и чё И ты чё? И чё ты хочешь доказать? Так, что там? О, дали фугаску Заебись, и чё дальше? Кстати, затравил я его Давайте блок кинуем. Я его добиваю, я зомбака воскрешаю, а только-то ноль. Кстати, если вот этот гробик у меня там есть, кстати, у меня есть э, печать воскрешения, я могу гробик воскресить, если что. Поэтому вот так вот. И авиаудары у меня есть какие-то там или нет? Да, радиомачта стоит моя, помню, да? А авиударов у меня нихуя нету. Он прикрылся еще от них. Экстренного тоже нету. Блин, зомбак, 110 хп. 100 хп зомбак. Сейчас зомбак хочу, чтобы ходил. Я его спасу хотя бы зомбака своего. Нормально, нормально. Сойдет. Давай зомбак. Отлично, зомбак ходит. Отлично, пацаны. Так, надо спасать зомбака. Все-таки 100 хп даже больше там. О, давайте сейчас вот так залезем. Прямо к нему. Блин, сейчас бы чуть еще немножко я бы не забрался. Насрать уже, насрать. Главное. Тихо. Охранника убрали, отлично. Насрать. Что дальше там? Ну, дальше надо думать уже что-то. У меня есть вертолет. Блять, перчу поставил гандон ебаный. Перчу поставил. Это плохо, пацаны. Кстати, размораживается, да? Размораживается персонаж у меня. Сейчас пойду воскрешу печать воскрешения. Ой, воскрешу гробик печати воскрешения. Это разные вещи. Она ложку берет. что ты делаешь, что ты, для делаешь, пиздик. Бля, поле мешается, пацаны, как же все плохо. Это бой сложный, пацаны. Это бой сложный. Да, это бой сложный. Еще и за зем кинул, Пидорас, пацаны. Ладно. Сейчас бы вы отсюда выйти как-то, блядь, мне. При помощи веревки, конечно же, это делается. Да, птички пособирать надо. Необходимо мне. Так, а что дальше? нас расклешу я. Разрядник имеется у нас? Сударь. Ну, не имеется. Ну, хотя бы сейчас как-то, может, сломаю за ахуеть даже за землю не сломал сука ну что теперь делать с этим о антиутопка спасла меня даже ахуеть я уже выигрываю пацаны я уже даже выигрываю не не выигрываю пока что ну почти выигрываю ничья пока что у нас Бля, перчи за землю чтобы его вынести я не знаю что делать пацаны Вообще без понятия что делать. Блядь, заебал уронить Пидор. Давай тут ходи. А, Душемета. Так, радио мачта. Ставлю. Конечно же ставлю. Душеметы хоть какой-то урон наносит ему сейчас. Вот хоть какой-то урон. Он перевязку сейчас заюзает, конечно же, что очень плохо даже. Вот. А мы молот используем. Что, как молот работает? Я сейчас не понимаю, что за молот. Непонятно, какой-то молот. Ну ничего, ничего. Сейчас подумаем. Вертолет есть у меня еще, чтобы зауронить его с расстояния, если что. Надеюсь, я выиграю. Надеюсь, я, ребята, выиграю. Жесткий бой, конечно жесткий бой. А, печать воскрешения. Понятно, воскресил персан. Ну, это, блядь, стандартно у всех. Ну, хотя бы так. Хотя бы, блядь, так. Лазерный луч хотя бы у меня есть, чтобы добить минус 2. Да, вот этот ходит Гандон. Так, ну ладно, добиваем его. Тогда. Надо его убить уже как-то, блядь. Давай залезешь туда, внутрь, дырочку в эту, блядь. Не хочешь? Ясно. Заебись просто. Игра охуенная, ребята. Я не знал, я думал запрыгну туда. Я думал я не упаду хотя бы. Ты пиздец какой-то. Я в шоке, я целый ход просрал, еще проигрываю. Перса утопил еще. Заебись, игра, пацаны, вообще заебись. Что делать? А разрядник вижу. Охуеть. Только сейчас я его увидел, блять, разрядник свой. Обоссаный. Который нихуя не было видно. Но только сейчас я его увидел. Когда он сейчас мне не нужен уже. Когда сейчас пользуюсь, через четыре хода исчезает уже. Что это за кувалда такая? А, он сам себя добил. Ну это хотя бы что-то. Давайте барики поставим тут. Блокиратор кинуть. А чё долку? Из-за перчатки все, я не могу сделать ничего нормального. Тупые заперчатки. Ну, хотя блоки даю хотя бы, чтобы он не регионился а то сейчас еще дадут ему что-то. Что такое, что я, блять, охуею от жизни. Ну, бля, я не знаю, пацаны, я вообще не знаю, что делать. <coughs> Даже закрылся балкой, чтобы я не бил его. Мне его дали тут удар Закрылся балкой, он чтобы я не бил его ударом Что делать, вообще не знаю. Надо такером верт, блять. А, ну, себя заодно зауронят. И блок сломается одно. Ну, бля, я не знаю, пацаны. Есть ли какой-то смысл? О! Возможно, и есть какой-то смысл в этом. Если только мне дадут какое-то передвижение. Ладно, беру душемет и надеюсь, они дойдут до него. Чтобы они дошли, надо... Надеюсь, они его убьют. Они его даже не убили. 18 хп... Бля, ребята, у меня есть шанс выиграть, если я минус 2 сейчас дам. Как я дам минус 2? Как я дам минус 2, пацаны? Я стою на этнище на самом. Меня может просто сейчас утопить и все. Может просто меня сейчас утопить. И... Ой, экстренный, экстренный, экстренный. Ух, блядь, пиздец, бой. Сейчас бы, конечно, блядь. Хотя бы вынесу его. Тогда, может, и будет шанс какой-то. Я его не вынесу уже, да? Но я даже не вынесу его. Ну, мне бы сейчас надо минус 2 давать как-то уже. Я не знаю, что делать, пацаны. Если бы я сейчас вынесу его хотя бы. Мне еще минус 2 даст, то все. Я не знаю с чего, правда? Каким образом он даст минус 2. Бля, я не знаю, пацаны. Сложный, сложный вопрос. А, ну понятно. Естественно, блядь, все. Все естественно, пацаны. то что ему тоже дадут верт, конечно же. Как у меня, блядь. Ну, я ничего не говорю. Но нормально. Нормально, поиграли, блядь. Нормально, пацаны. Охуенно играем. Я как бы... Ну, как-то похуй. Поиграл, не проиграл. Полчаса видосик шел, в принципе. Ладно, получится это ничего. Есть время еще минут где-то 5-7 обсудить обнову сегодняшнюю, апрельскую, 24 апреля. Вот. Э, Какие-то записи я уже говорил, то, что я выложу в паблик свой. Давайте их посмотрим. Э, Гайпуск, ребята. Я написал то, что не знаю, кому будет полезно данное оружие. Вот. Этим вряд ли кто воспользуется. Э, ну, конечно же. Я посоветовал собрать его тем, у кого есть ресурсы. Те, кто все собрал уже. Собирайте, конечно, лишнее, она не будет точно уже, если вам некуда девать ресурсы. Собирайте все то, что добавили. Я тоже соберу, пожалуй. Вот. Что там еще я не собрал? Экстренный, вот ребята, экстренный я разберу. И собираю экстренный. Смотрите почему, я еще не показал, давайте карта аборигент выберем Давайте, сейчас покажу вам работу экстренного, кто еще не знает, ну я думаю Кто играет в ормикс, задротит, каждый день тот уже знает, а все знают уже, я поздно уже записываю обзор, да, это даже не обзор, это так Чисто чтобы было на канале Вот, поставлю охранники, просто они исчезают при помощи экстренного, экстренный убирает только охранники, только на охранники работают. Короче, еще раз демонстрация, демонстрация. Ну вот, допустим, барики рядом лежат с охранником. Минка лежит, так, пропускаю ход, вот, он просто его сейчас уберет охранник, но барики не будет убирать так, не работает, наверное, ну вот, он убирает просто охранника все, и то не сразу, какой-то секунды проходит, миллисекунды, видите, он зауролил карту, вот так вот, короче, работает все это, да, это еще с одной стороны и плохо, знаете почему, некоторые люди просто при помощи охранника разрушают вражеские блоки, заземлители, то есть они телепортируются на охранник, да, и... Когда охранник, допустим, стоит справа, там, допустим, охранник обезрежит разуские заземы, блокиратор битры отхода. То есть это вот так вот. Что там дальше? Ну, вот это оружие. Сейчас покажу. Небесный дробитель поставлю вместо этой пигни, Что там оно? Оно не работает, в принципе. Ну, работает, но оно давно полное. Сейчас. Бля, сейчас все послетало, нахуй. Один ход задержка, заебись. Ждать мне охота. Вот, давайте посмотрим на урон. Урон говно. Я не знаю, для чего это оружие нужно. Как им использовать его. Оно даже не блокирует. Оно блокирует, но блокирует не сразу. Видите, надо было, чтобы оно сначала отскочило. И только потом оно блокирует уже. Если бы оно хотя бы блокировало сразу, оно блокирует не сразу. То есть оружие говно. Как оно было говнищем, так оно осталось и под говнищем. Но про остальные оружия я говорить не, не особо хочу. Что там у нас? Калашников там. Где он у меня? Ну, обычный калашников, только он замедляет еще. Плюс еще не зависит от атаки и брони урон. Потом еще что, а вот фугаска, фугасочку надо обозреть Фугаска это топчик Фугаска топчик, ребят, она чуть больше карты рушит Чуть больше ну, может также, я не замечал просто особо Просто она как-то меньше разлетается, осколки становится, становятся но, Видите, она глубже, типа немножко даже находит, чем прошлая фугаска Может быть и не глубже, но она как-то пизже, мне кажется, работает чем та фугаска Она как-то больше карты снимает, да? Я заметил Осколки тяжелее становятся, они Быстрее падают вниз что ли? Вот так вот Давайте вот так на всю силу, видите сейчас Ну да, оно разлетелось, видите Но Оно разрушило карту, видите, Она даже Если бы просто фугаска, которая наша старая фугаска, она бы Вообще не сломала бы карту тут Так, смотрите я кидаю в эту фугаску, она даже карту разрушит. Смотрите, мы видали, она даже карту ловит. А та фугаска она просто просто бы разлетелась в воздухе, типа все в воздухе она сейчас на малом только. А эта фугаска даже она может на лету разрушать карту. Не так сильно, конечно, но может. Ну и там новая карта средневековая. Так средняя напишу. Найдет. Вот. Ну, все знаете эту карту, короче, уже смотрели, думаю. Карта. Ну, обычная карта, ничего не скажешь про нее. Карты все какие-то Вормиксы стандартные, ничего нету оригинального. Все карты в Вормиксе одинаковые. Я не знаю. Тактики, не тактики на этой карте уже. Тактики нету, как уже. Тактики в этом Вормиксе уже не, не такие, как раньше были. Поэтому обычная карта на ХП тупо, на вынос. На вынос внизу, на ХП.. Не знаю. Посредине карты. Не, я скажу то, что карта на выдаст, ребята, больше, чем на хп. Потому что тут очень как бы вбок можно за карту вносить. Спокойно, много кого. И вниз, допустим. Ну вот на хп только вот в таких местах э, центральных. Вот. Да, и, в принципе, все. Остальное я не буду рассказывать. Там что-то связано с критуроном. Критурон то, что они реагируют на алю удары, заморозку, огнеметы. Что-то там еще, короче, вот. не зависит, короче, какой И также эти оружия не влияют на такую броню. Вот стихийные, которые... Так вот, короче. То есть, неважно, какая у вас атака, броня, они никак не будут влиять, по-моему, ну да. Ну, на этом заканчиваю свой видосик. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ребят, пожалуйста, на мой память ВКонтакте. Ссылочка на него в описании под видео. Пожалуйста, ребят, очень мало подписчиков, активов очень мало там. На Ютубе хоть какой-то актив есть, а это Горбикс, он тут не нужен. На Ютубе хоть какой-то актив у меня есть, в паблике он маленький. Как бы, пожалуйста, подпишитесь, ребята, пожалуйста. Вот. Всем пока.